Привет, друзья! Я вышел прогуляться, в морозный вечер. Я решил, друзья, рассказать вам один короткий анекдот. Умерли в один день священник и водитель автобуса. Священник попадает в ад, а водитель в рай. Ну и священник недовольный, побежал к Богу, спрашивать, почему вот так вот получилось. Ну и предстал священник перед Богом и говорит. Вот вот этот водитель, упивоха, попал в рай. Он ничего полезного не сделал. А я для тебя всю жизнь служил. Вел проповеди в церквях. На что Бог ему, друзья, отвечает. Пока ты вел свои проповеди в церквях, все люди под ним засыпали. А когда этот водитель, пивоха, как ты его обозвал, садился за руль и вел автобус, все люди молились, чтобы добраться на ближайшие остановки.